Подъемник PIC модели LR06 идеален для шиномонтажных сервисных и сервисных центров. Он позволяет обслуживать автомобили весом до 2 и 8 тонн. Подъемник укомплектован электрогидравлической насосной станции и электропитанием на 220 вольт. Загоняем автомобильный подъемник по центру постоянный стояночный тормоз. устанавливаем резиновые проставки под порогами кузова автомобиля, которые предотвращают смещение автомобиля и защищают кузов от повреждений. Для подъема платформы нажмите кнопку на насосной станции, автомобиль начнет подниматься. При подъеме на максимальную высоту 60 см работает звуковой сигнал. Затем нажмите на рычаг вниз, чтобы немного опустить платформу и зафиксировать ее на стопорах. Убедитесь в правильном положении стопанных замков перед выполнением любых работ на поднятом подъемнике. Теперь автомобиль полностью доступен для выполнения работ по техническому обслуживанию. Чтобы опустить автомобиль, сначала немного поднимите платформу вверх до отключения замковых устройств. Затем нажмите вниз на рычаг и опустите автомобиль на пол. Бесспорно, одним из главных достоинств подъемника ЛР-06 является его мобильность. Для начала вытяните предохранительные защелки, затем поверните вверх металлическую роликовую опору, чтобы приподнять заднюю раму подъемника и освободить ролики. Установите передвижную тележку перед подъемником, заведите спирт тележки в наклоните тележку вперед и введите подъемник вверх.